Прошлую неделю здесь бывал Попалась одна щупка на полтора килограмма Также вот на эту неогруженную резину Тиога от Лаки Джона Тиога вообще универсальная Приманка Окуня ей. В этом году очень хорошо половил. Меньшего размера тега была у меня. Будем экспериментировать. Как говорится, лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на диване. Вот сейчас мы подходим к очень перспективному месту, такая камышовая заводь, и посередине этой заводи глубина примерно метр-полтора. Попробуем сейчас там что-то взять, не получится, пойдем на глубину. В предыдущий раз не ожидал, конечно, такой быстрой поклевки. Не успел включить камеру. Точнее, включил уже, но уже на середине вылаживания. Камера не прогрелась. Плюс еще в аквабоксе дождь. Видео получилось мазанное, некрасивое. А что поделать? Будем исправлять ситуацию. Вот мы подходим. Жема рядом маленько в воду надо зайти будет. Потихонечку. Здесь очень редко прибывает, Потому что это я уже на Еще Щука здесь должна быть. О, вода упала по сравнению. Тем разом. А здесь где-то ямка. Ух, вода очень сильно упала. Еще чуть возможно ушла уже. Oh first, yeah. Да, вода сильно упала Скорее всего, здесь мы ничего не получим Вот такая попала щука. Давайте ее уже кто-то ловил. Губа разодранная верхняя. Будем ловить дальше. Попался на китайскую вертушку, как ни странно.